Бахмут залишається найгарячішим напрямком. Яка ситуація на сьогоднішній ранок? Чи намагається ворог ставити рекорди щодня? Ситуація на Бахмутському напрямку вона залишається стабільно важкою. Та все ж контрольована. Ворог не помешает спроби штурму міста. Ворог не помешает спроби дійти з півночі до траси Слов'яцького з півдня Костянтинівка. Бахмут Про ти з надзвичайною силою. Намагивает за будь-яку цену взять контроль над трассами. Это ему не удается. Он владеет там сотни, на или період тисячі своїх, тысяч своих, так сказать, недовойсковых, которые лягают в украинскую землю с страшною страшной силой. у свои небольшие просувания, там, за какой-то посадки, не він он приписывает как огромную подію. Это не так. Ворог зараз накрывает из -за всего, чего может. Это АГС, СПГ, разные типы ССДО, масово накрывает артою разных калибров. И рівняє и Бахмут, и населені пункты, которые борются с Бахмутом, просто вздимают до фундаменту. Випаля просто. Это шукьевская тактика. Они сначала ведут, загін, який приймає который принимает как бы, разведку боем. Зрозуміло, що він лягає в українську землю. Після того вони криють артою. Потім знову загине З такими, такими хвилями вони можуть тривати по декілька годин і з дуже, дуже маленьким промежком часу, маленьким інтервалом. Дуже часто бахмо стоїть, оборона тримається, і ми будемо триматися добре. Чи вистачає міції и потужностей нашим воякам? А, чи, чи всього достатньо для протистояння? Однозначно нам потрібно більше зброї, більше новітньої зброї. У Казахові зараз трошки є пріоритет на арту. І вони, вона в них застаріла, але все ж таки це арта, на радянського калібру. Вони є і далекобійна, і, і бунськобійна, і міномети, і різні типи гаубиць. Нам потрібно більше снарядов нам нужно больше оружия и мы будем их класть в землю в Синусе Кацапы все вси нам нужно на войну ПВО потому что нещодавно была массовая атака мы украинские ПВО добре справились с целью задачи это все же не на не 100% этих ракет было сбито Кацапская тактика сейчас они ставят акценты на живу силу усилу а ось это их основные ударные рушения сил. И если на Бахманскому направлению сейчас это такой собственный микс этих чмобиков, зеков, которыми керуют штатные военные, и их не рахуют абсолютно ни как за людей, ни за кого, их просто посылают на смерть, то ему будем быть. А, Пан Роман, хотел э, таке вопрос, если позволите поставить. Новина десь приблизно останньої доби про то, что ПВК «Вагнер» официально прекратила вербувати зеков. А на том, что зеков теперь Минобороны РФ. Ну и некоторые оглядачі схильяются до того, что Минобороны все-таки, возможно, ну, матеріал более качественный материал контингентом, який контингент идет Россия зараз на Бахмутский напрямок? Вы трохи про это сказали. Чи есть среди них уже ну, более качественные кадровые військові? Среди них есть, так бы мовити, их кадровые військовые, контингентом дуже дивный, это полная столянка. Це секи, ці ж недобитки завнишки вагнерів. Це ці частково мобілізовані в рожавих казках, яких там дней днів почали строєвому где десь в губинці Казапі і відправили під Бахмут. Вони тут мруть. А і, а, і цим всім збродом а, підкировує так бы їхні, так би мовити, штатні а, військові. Я не до кінця розумію, як може. Ну, если человек себя позиционирует, как, нехай, на этой кацабской армии, как офицер, как она может стоять перед вооружением, алкашами, которые, которые ну, не понимают, как это может происходить. Но это, это, это происходит на нашей украинской земле. И они бруть борту. Сейчас, если раньше с этими вагнерами, для кого-нибуть, них, для них формули э, запрады, которые при отступе не роб, не розстреливались їх же ж стил то зараз не сформовані так би мовити таки собі каратівні отряди і якщо хтось із цих чмобиків чи то із цього м'яса відмовляється іди помирати в українську землю в окопах під Бахмутом, то вони їх розстрілюють там просто просто сами показу. тому єдиний шлях который есть сейчас у этих и тех, кто там учился, этих вагнеров, и создать в полную украинскую армию. Трасы – это главная мета окупантов. И чем вдаётся им просуваться в этом направлении? Какую тактику используют? Ну и последние новости находят, что начебто поблизу часового Яро в нас певні проблемы. Как можете прокомментировать? Будь ласка. Те, что мы спостерегаем с сопротивлями из батальона «Свобода», можно вам сказать, ворог враг на трассе ставит величайшие акценты. Ни для кого не секрет, что есть загады мини загороджения Так вот, спостерегаемый комплекс из аэроразвитки батальона «Свобода» такую картину, как группа с 5 этих игроков. И они одного позвали, типа, пойти проверить, что спереду. Это как раз не поделись от одной из этих трасс. Он пошел, помогло, помогло, но Ему на замену приводят того, кто не видел. И он начинает свой подорож в того же месте, где подернулся его вперед. Очевидно, тоже подернулся. И такие случаи неодноразовые. И таким образом они пытаются прорваться и до трасс. И розмінувати территорию, яка замінована, тільки розміновують її абсолютно живою силою своїм м'ясом. Наразі траси є небезпечними, але під контролем, під армии. української армії, траси прострілюються кацапами, та все ж вони їх не перерезают.